я наш слаймик и получился он у нас оранжевого красивого цвета. Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Смотрите, какой я сегодня сделала интересный слайм инстаграм. Он у меня белого цвета с блестками и сверху на нем такие вот интересные шарики двух цветов Желтые и красные, и блестки золотистые. Сейчас все вместе мы его с вами перемешаем и с ним поиграем. Если хотите еще такие видео, то обязательно ставьте лайк. И я буду снимать их чаще. И давайте же приступим. Очень жалко даже рушить такую красоту.